разбираем 10 достопримечательностей калининграда ради которых вам обязательно стоит посетить этот город рыбная деревня торгово-ремесленный квартал оформленный в стиле до военного кёнигсберга совершенно не похожий на другие районы калининграда его начали строить в 2006 году на месте старого рыбного рынка отсюда и название множество домов в стиле старой германии мосты готические башни и замки сувенирные лавки и уютные кофейни все это похожее на красивую открытку на башне маяк и смотровая Площадка, с которой открывается панорама на весь город. С речного вокзала можно принять участие в прогулке по реке Приголя и полюбоваться на город с воды. В этом районе есть отели и рестораны разного уровня и цен. Магазины янтаря, художественная галерея, спортивно-развлекательные центры, торговые комплексы. Как и в былые времена, здесь кипит веселая жизнь. Остров Канта, его еще называют Кнайпхов или центральный одно из красивейших мест города главное его украшение кафедральный собор построенный приблизительно в 13 14 веках в нем находится музей посвященный великому немецкому философу иммануэлы канту неподалеку на острове можно посетить и его могилу собор стоит в окружении красивого парка с тысячами редких растений из разных стран он называется парком скульптуры потому что здесь также есть десятки статуй посвященных талантливым и выдающимся историческим личностям местные любят устраивать на острове пикники с пледом корзиной с сэндвичами и прекрасным видом на проплывающие по приколе корабли музей мирового океана это первый российский маринистический музей на его территории работают научные лаборатории проходят конференции выставки и симпозиумы музей можно увидеть экспозиции посвященные геологии мирового океана флоре и фауне тысячи образцов Раковин разных моллюсков, более 300 видов кораллов. А в аквариумах плавают редкие тропические рыбы. Здесь хранятся первые модели подводных лодок, старинные якоря, пушки и настоящие суда прежних времен, такие как Витись, космонавт Виктор Пацаев. Музей янтаря. Единственный в России музей янтаря и один из главных символов Калининграда, был открыт в 1979 году. Он расположен на территории крепостной башни Дона немецкого оборонительного сооружения середины 19 века. На Берегу озера Верхнее. Здесь есть все виды янтаря, в том числе образцы с включением остатков растений и животных. И самый большой в России янтарный камень весом 4 килограмма 280 грамм. Также здесь вы найдете ювелирное украшение, скульптуры и предметы быта из янтаря. Особую ценность представляют изделия, выполненные европейскими мастерами 17 века. Само здание музея тоже вызывает культурный интерес у туристов. Курская Коса. В районе пролива Клайпеды есть узкая полоса земли, разделяющая Балтийское море и Курский залив. Длина перешейка 98 километров. Он тянется от Селиноградская до Клайпеды, Литва. В разных местах ширина Курской косы отличается от 400 метров. До 3 километров и 800 метров это уникальный природный заповедник с песчаными дюнами живописным морем чистым воздухом и танцующим лесом местные называют его пьяным а все потому что стволы хвойных деревьев изгибаются причудливыми зигзагами и петлями точных объяснений этому феномену нет лишь множество предположений и баек если присмотреться здесь можно увидеть следы косуль лосей и кабанов около половины косы принадлежит россии а вторая часть литве в 2000 в году курская коса была внесена в список всемирного наследия юнеско добраться до места можно на пароме или автобусе с экскурсией либо своим ходом центральный парк центральный парк калининграда находится на территории которую раньше занимали парк луизенвальд и третье альштадтское кладбище в начале 19 века здесь была летняя резиденция прусских королей в парке можно увидеть беседку королевы луизы в честь которой называется парк луизанваль памятнику барону мюнхаузену и высоцком здесь большое количество ресторанов аттракционы батуты и детские площадки есть колесо обозрения два фонтана и певческая сцена в 2007 году парк получил статус культурного наследия города историко-художественный музей это главный культурно-исторический центр области Головной филиалом музея был открыт в 1946 году. Для посетителей открыты пять нематических залов – история региона, природы, археологии, войны и горизонты памяти. Здесь хранятся редкие коллекции книг, исторические документы, скульптуры, картины, изделия из янтаря и. И нумизматические коллекции художественная галерея существует с 1988 года и содержит уникальную коллекцию порядка 14 тысяч произведений искусства среди которых экспозиция живописи скульптуры народных промыслов истории и культуры восточной пруссии на сегодняшний день это единственный художественный музей в области в галерее можно увидеть артефакты социалистической эпохи конца прошлого тысячелетия и самую большую коллекцию известного художника или Белютина. ежегодно здесь проводится 50 временных выставок, в том числе из Третьяковской галереи в Москве, из Русского музея и Эрмитажа в Санкт-Петербурге, из Гёте-института и других музеев. Площадь Победы. Площадь Победы находится в самом центре Калининграда. Она получила свое название после войны. Площадь украшает Триумфальная колонна или колонна Победы и памятный знак в виде восьмиконечной звезды, установленной в 2005 году в году 750 летия города, а также Кафедральный собор Христа Спасителя. Зоопарк. Калининградский зоопарк – один из самых больших и старейших зоопарков России. Был основан в 1896 году немецким предпринимателем Классом. В году Второй мировой войны достался Калининграду. Здесь шли бои. Почти все животные погибли. Сегодня вход в зоопарк украшен групповыми скульптурами, портретами разных животных. Сохранены некоторые исторические постройки. В зоопарке живут животные со всего мира. В центре парка есть фонтан, бьющий на высоту до 18 метров.